Фокус есть? Нормальный? Всем привет! На связи МК. Как мы все знаем, производителей десктопных процессоров на рынке всего два — это AMD и Intel, и мы не можем встретить в продаже, к примеру, Ryzen 7 x производства MSI. Производителей дискретных видеокарт на рынке тоже пока что два — это Nvidia и AMD. В этом году к ним возможно присоединиться и Intel, и это хорошо, потому что три игрока на рынке — это большая конкуренция. Так вот, кроме собственных, так называемых референсных версий, AMD и Nvidia продают кучу своих GPU сторонним вендорам, и получается так, что условных RTX 2070 на рынке может быть не один десяток. У этих самых вендоров уже достаточно долгое время есть тоже два пути. Или брать референсный дизайн, который предлагают производители GPU, и перерабатывать в ней только систему охлаждения. Или же полностью перерабатывать всю плату. Первый подход очевидно дешевле. Не нужно тратить деньги и время на расчет схемотехники на плате. Да и систему охлаждения всегда можно взять ту, что предлагают AMD или Nvidia. Второй же подход более сложный, но более интересный. Он позволяет создавать большие, мощные видеокарты с усиленными подсистемами питания, двумя версиями видео BIOS или прочими фишками, как, например, подключение вентиляторов. Можно идти и в обратном направлении, создавая мини itx видеокарты для тех, кто предпочитает высокую производительность, но не хочет, чтобы на столе стоял огромный системный блок. Еще можно урезать референсную версию платы для удешевления. В общем, вариантов куча. Лет десять назад разница между дешевыми и дорогими версиями одной и той же видеокарты от разных производителей была катастрофическая. Не зря появилась поговорка: что воняет и горит, это карта от Palit. Но с тех пор все изменилось. Компания, которая ваш дом спалит, стала твердым среднячком, выпуская довольно такие неплохие и недорогие модели. И нет, это видео не про политы, не про какого-либо другого производителя видеокарт. В этом видео мы постараемся разобраться, стоит ли в 2020 году переплачивать за крутые, продвинутые версии видеокарт с тремя вентиляторами или системой водяного охлаждения, или переплата того не стоит. А прежде чем начать, я хотел бы задать вам один вопрос. Фокус есть, нормальный? У меня в столе довольно-таки давно пылится материал по поводу того, как отличить купленный обзор от честного. Я знаю, что на ютубе есть ролики подобного плана, но э, все-таки... Теперь мне надо настроиться. Дело в том, что сценарий написан мной уже давно и лежит в полке, пылится, и я никак не решаюсь выпустить его, потому что не знаю, хотите ли вы это видеть или нет. Поэтому если стоит... Пожалуйста, напишите вот там вот в комментариях, Миша, давай и я попробую это сделать. Ладно, поехали к нашим видеокартам. Раньше стимул брать более дорогие версии видеокарты был вполне явным. Лучшее охлаждение позволяло получить прирост производительности при разгоне нередко в 15-20%, что временами позволяло дотянуться до следующей видеокарты в линейке. Но если мы посмотрим на большинство видеокарт от NVIDIA или AMD за последние 3-4 года, то обнаружим, что домашний ползунковый оверклокинг через MSI Afterburner умер. Производители стали выбирать максимум частотного потенциала сразу на заводе. При этом изменение напряжения в сторону увеличения в большинстве своем заблокировано в стандартных видео BIOS. Вот и получается, что из коробки вы можете выжать от силы лишних 100-150 МГц по чипу при том же тепловыделении, так как напряжение-то не меняется, что дает прирост производительности от силы 5-9%. Да, вы можете сказать, что дорогие версии обычно имеют более высокие лимиты тепловыделения. Если у референсных или схожих с ними моделей вы можете поднять TDP обычно до 110-120%, то топовые версии нередко хвастаются увеличением до 140-150. Однако на практике это не дает никакого преимущества в играх, потому что лимит по напряжению наступает куда быстрее и эти 150% от теплопакета просто не используются. Давайте разберем это на примере. Так, есть NVIDIA RTX 2070 Founders Edition, так называемая референсная версия, на которой обычно и строят самые дешевые модели от сторонних вендоров. Ее GPU в среднем можно разогнать до 2000-2050 МГц, а теплопакет поднимается со 185 до 215 Вт, то есть на 16%. И знаете какой прирост от такого разгона? Целых 8% в среднем. Окей, хорошо, теперь давайте возьмем топовую Asus RTX 2070 Stix с массивным радиатором и тремя вентиляторами. GPU в ее случае опять же удастся в среднем разогнать до 2000-2050 МГц, а теплопакет можно поднять аж до 269 Вт, что больше, чем у референсной RTX 2080 Ti. И что же нам дает такой зверский TDP? Да почти ничего. Разогнанная референсная версия в бенчмарке Unity Heaven набирает 138,7 FPS, а у разогнанной видеокарты от Asus 142,7 FPS. То есть разница меньше 3%, и при этом за стикс с вас попросят порядка 600-650 баксов, а модели на базе референса обойдутся вам в 500. Вот такая простая математика. Следующее утверждение — в дорогих видеокартах GPU греется меньше и дольше проживет. Что ж, это действительно так, например турбированные референсные AMD RX 5700 нередко греются до 80-85 градусов, когда температура топовых версий от Sapphire зачастую на десяток-полтора градусов ниже. Более того, в случае с последними видеокартами от Nvidia работает GPU Boost, который дополнительно повышает частоту видеокарты при низкой температуре. Получается, как ни крути, а топовые модели все-таки нужны. Опять же, не совсем. Во-первых, прирост частоты от низкой температуры минимален, и добившись всеми правдами и неправдами 50 градусов на чипе, вы выигрываете от силы полсотни мегагерц в сравнении с 80 градусами, что сложно назвать сколько-нибудь серьезным приростом. Во-вторых, кремниевые чипы действительно быстрее деградируют при температурах близких к 100 градусам. Ну как быстро? Вместо 40 лет GPU проживет у вас 20, что вы планируете заменить видеокарту через 5 лет? Тогда можете и не думать о температуре видеочипа. Хорошим примером здесь являются ноутбуки. Так в модели 3-4 летней давности стали ставить полноценные NVIDIA GTX 1000 с ровно такими же чипами, которые можно встретить в десктопных видеокартах. Однако очевидно, в замкнутых корпусах лэптопов они греются значительно сильнее, до 85-90 даже 90 градусов. При этом жалоб на то, что у кого-то в ноутбуке такая видеокарта сгорела от высокого нагрева, практически нет, что еще раз говорит о том, что эксплуатация современных GPU при таких условиях ничем им не грозит. Следующее утверждение — у дорогих видеокарт лучше цепи питания. Что ж, это действительно так, более того, зона VRM у них меньше греется. К тому же, в случае с видеокартами NVIDIA GTX 1000 серии на количестве фаз питания несколько сэкономили. Как итог, на теплоснимке достаточно дорогой нереференсной видеокарты от Asus хорошо видно, что область VRM греется никак не меньше, чем чип. Однако в видеокартах RTX 2000 компания NVIDIA проблему исправила, и теперь даже референсные модели зачастую имеют больше фаз питания, чем топы предыдущей линейки. В итоге RTX 2080 Founders Edition нагрелась даже слегка меньше, чем трехвентиляционная MSI RTX 2080 Gaming X-Trio. Но в обоих случаях хорошо заметно, что область максимального нагрева смещена ближе к GPU и видеопамяти, то есть зона питания греется значительно меньше. Так что не стоит волноваться, что у дешевых моделей плохая область VRM и что там случится пробой, который унесет в кремниевую вальхалу видеочип. Если вы берете модель классом не ниже референсной, то беспокоиться вам не о чем. Так что, получается переплачивать за дорогие версии видеокарты совсем нет смысла. В общем и целом, да, топовые версии видеокарт нужны в том случае, если у вас есть некоторые определенные хотелки к своему ПК. Во-первых, у таких видеокарт обычно гораздо производительнее система охлаждения, и как итог, если референсные и недорогие модели под нагрузкой могут раскручивать вентиляторы до 80-100% и сильно шуметь, графические монстры с СВО или тремя вертушками вполне могут удерживать и температуры в комфортной зоне и обороты около 50%, что делает их достаточно тихими даже для игры без наушников. Во-вторых, никуда не делся экстремальный разгон — за примерами ходить далеко не нужно. Например, можно на AMD Radeon RX 5700 прошить видео от RX 5700 XT и задрать частоты выше 2 ГГц. Или же вот, например, для Nvidia GTX 1080 Ti есть BIOS с полностью снятыми лимитами по TDP и напряжению, что позволяет поднимать последние аж до 1,5 Вольта и получать частоту до 2300 МГц. Такие выкрутасы могут дать прирост производительности до 20 однако при этом очевидно, тепловыделение взлетает в облака. Разогнанная таким способом GTX 1080 Ti легко может потреблять до 500 Вт. Очевидно, что референсная система охлаждения с этим не справится, а вот СВО или килограммовые радиаторы с тремя вентиляторами вполне. Блин, все правильно сказал. Но... Стоит ли это переплаты зачастую в десяток тысяч рублей, особенно если учесть, что экстремальный разгон доступен далеко не на всех видеокартах. Я думаю решать только вам. Тогда вопрос. Получается можно брать самые дешевые версии видеокарт? Опять же нет, хорошим мерилом среднего уровня являются референсные видеокарты, которые у Nvidia называются Founders Edition. Брать что-то проще их не стоит, ибо там идет уже экономия на важных вещах. Самый плохой вариант экономии на схемотехнике платы. Nvidia предлагает 8 фаз питания GPU, а мы сделаем 7. На референсных платах есть предохранители по 12-вольтовой линии, а мы их уберем. Как итог, такие видеокарты подходят близко к «Полит, ваш дом спалит и брать их не стоит. Правда, необходимо отметить, что в последние годы большая часть известных производителей все же не ухудшает схемотехнику в сравнении с референсами. Но если вы планируете брать видеокарты от китайских вендоров типа VNIDA, то с ними в этом плане нужно быть осторожнее. Ну и второй и более частый способ экономии – это на системе охлаждения. Примером можно взять Asus RTX 2070 Turbo. В видеокартах RTX компания Nvidia перешла от турбины к паре вентиляторов, которые куда более эффективно охлаждают чип. А вот Asus решила в дешевой модели ничего не менять и использовать турбинную систему охлаждения, которую вы встречали у референсных моделей Nvidia в предыдущих поколениях. Как итог, чтобы удержать температуру в рамках 75-80 градусов, турбина начинает откровенно выть. Терпеть это, конечно, можно, особенно если вы играете в наушниках, но ваши боевые товарищи явно не оценят шум взлетающего истребителя, отлично передающегося микрофоном. А что делать, если у видеокарты нет референсной версии, например, в случае с теми же GTX 1600? Все просто — что AMD, что Nvidia выпускают свои версии только в случае мощных видеокарт, где TDP чипа нередко превышает 200-250 ватт. И хорошая система охлаждения вместе с качественной элементной базой становятся важными компонентами для стабильной работы видеокарты. В более простых линейках это и не нужно. Например, вы можете смело брать NVIDIA GTX 1660 Ti с одним вентилятором и небольшим радиатором с парой теплотрубок. Ибо этого вполне хватает, чтобы удерживать температуру 120-ваттного чипа в районе комфортных 60-70 градусов. Переплачивать в таких видеокартах за монструозные системы охлаждения с тремя вертушками — это просто выбрасывание денег на воздух. Что мы видим в итоге? Домашний разгон был безжалостно убит что на видеокартах Nvidia, что на видеокартах AMD. Так что брать топовые версии видеокарт нужно лишь в том случае, если вам нужна тишина или вы планируете заниматься экстремальным разгоном. В противном случае лучше сэкономьте и купите более быстрый и хороший процессор, либо больший объем ОЗУ. Прирост производительности от этого по крайней мере будет точно виден. На этом все друзья, я с вами прощаюсь, на связи был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер, подписывайтесь, вот, -вот здесь вот вот кнопочка подписаться, и вот там чуть-чуть чуть чуть колокольчик такой, вот тоже на него жмякните, и тогда видосы, которые будут ходить на канале, ну в общем вы это все знаете, да? Знаете, ладно, я может сейчас вставлю вот эти вот плохие неудавшиеся кадры, поверьте мне, их было до хрена. А, а, блядь. Поехали, у меня уже жопа вспотела. <звы> ладно, хорошо, надо выпускать просто ролики, где, блядь, неудачные моменты, мне кажется, эти ролики больше будут набирать во-первых, а во-вторых, э, их, блин, просто будет легче делать и они... материала куча я вставлю, еще и увеличу, еще блять, раз лицо раздуй, будет бомба, блять а перед началом ролика, тихо, зубы спрячь, блять и мы не можем встретить в продаже, к примеру, понимаете? сейчас я скажу, я смогу Хуйня, да? Хуйню какую-то несу, да? Давай по новой, Миша, все хуйня. Здесь все как-то распидорасилось, блядь, непонятно. Что за хуйня? Миша, не выебуйся! Я, блядь, перфекционист, я не могу вот эту вот парашу выпускать, понимаешь? А вот производителей дискретных. Я хотел, блядь, перепрыгнуть, нихуя не вышло. Видишь, как долго это все. Ты думала, села, записала, хуй там плавал, блядь.